Помню, что пришел к Вере в субботу вечером. Может быть, я об этом расскажу чуть позже. У меня не было сомнений о том, что я иду в церковь на следующий день. Вообще никаких. Я никогда до этого не был в церкви и не знал. Насколько синагога отличалась от церкви? В том забавном листике было написано «Приготовьтесь к причастию на следующей неделе». Приготовиться к чему? Я даже не понимал, что это значит и как это произносится. Я спросил свою жену, которая уже несколько недель как была верующей, и она была однажды в церкви. Вот это слово, что оно значит? Она не знала. Понимаете, в том-то и проблема, потому что если мне нужно быть готовым к следующей неделе, я должен знать, к чему готовиться. В остальном я был согласен ждать и учиться. Помню, как парень с группы порядка сказал мне, если вам что-либо нужно, я помогу, только дай знать. Он стоял позади меня, и я махал ему, мол, иди сюда а он вел себя как незадействованный официант удивительно несколько раз он посмотрел сквозь меня в конце концов я нахожу скамью оборачиваюсь поедая его взглядом и говорю он идет по проходу становясь короче насколько он мог Я говорю, вот это слово, что оно значит? Он говорит, я скажу вам позже. Я хватаю его за руку. Если я бы хотел знать позже, я бы спросил позже. Ну и наглость. За что они ему платят? Чтобы оскорблять верующих? Он плюхнулся на скамью рядом со мной Спрашивает, ты еврей, да? Да. Думаю, он знал это, потому что они молились обо мне, молились от Циле. Она пошла в их церковь пасхальное воскресенье. И они все это помнят, и их все это интересовало. Ну, и я это тоже знаю. Затем он дал мне идеальное объяснение. Причастие для христиан — это то же самое, что Пасха для евреев. Я точно знал, о чем он говорил. Пасха. Мы все были в новой одежде. Вся семья собиралась вместе. Мы ели мацу. Избавлялись от всего, что другими словами не было готово к Песоху, то есть к Пасхе. У нас был большой праздничный ужин и недолгая церемония. Я точно знал, что он имел в виду. Uh, but, uh, но я не собирался clothes. покупать новый костюм у меня уже был один новый uh, I, I в общем, спросил, а, а где вы собираетесь делать, я уже знаю, как сказать это слово, причастие? А он говорит, здесь, прямо здесь. Я посмотрел на эту старинную церковь, на алтарь и с трудом понимал. И говорю, может расставить сервировочные столики, потому что людей может быть много. Я должен принести что-нибудь? Нет. А сколько они берут за это он посмотрел на меня как на недалекого каким я и был и говорит мы не берем деньги за причастие я не мог понять о чем это он это была загадка также во время напыщенной речи этот проповедник сказал, что они хотят, чтобы все приходили на каждое собрание, указанное в бюллетене. Итак, я пошел в тот воскресный вечер, сел на свое место. Мне вроде даже понравилось это вечернее воскресное служение. У них играл квартет медных инструментов, немного пели, снова они разорялись по какому-то поводу. Я спросил кого-то, а на что они вот это злятся. У меня была работа. Я работал три раза в неделю, по вечерам, работа по графику. И когда я пришел в среду вечером, мне понравилось это собрание. Не было того пафоса, люди просто стояли и молились. И не было громко. Они рассказывали об ответах на молитвы. Просто обычные люди, и мне это понравилось. Четверг вечером я пришел на собрание любителей Диккенса. Я понял, что не должен был воспринимать все буквально. И хотя я еще не был зачислен, в воскресенье я встал рано и пошел в воскресную школу. Я все еще не знал, как подготовиться к причастию. Я посмотрел в проход между рядами, не важно, как я должен был подготовиться к причастию, но у меня всегда был хороший аппетит, но я посмотрел центральный проход и потерял свой аппетит. Сейчас объясню почему. Среди ортодоксальных евреев Похороны — это очень однозначное событие. Например, атордоксального еврея не бальзамируют, не хоронят в красивом гробу и не выставляют тело на показ. Его нужно похоронить 24 часа. Но подготовка тела заключается в том, что его оборачивают двумя саванами, Затем приходит Хевра-Кадиша, то есть погребальное братство, и остается с телом. Всегда рядом с телом кто-нибудь есть, чтобы оно не было осквернено. И похороны проходят очень быстро, а затем 7 дней траура. Когда я посмотрел центральный проход, я увидел человека. Из тех, которые обычно несут гроб, два савана, стол накрытый для похорон, подсвечники, один, который должен быть у головы, а другой у ног. Я сказал себе, это дурной тон, что похороны и еда все в одном месте. Но может, я заметил, что они не готовились к еде, и мне стало интересно, может, они ее отменили или отложили, может, трапезу заменили похоронами. Я просидел в воскресной школе. Четыре года после того, как уверовал. Затем я понял, что у меня нет никакой перспективы ее закончить. Я не хочу ходить в школу, которую невозможно закончить. Это побудило меня стать учителем, и я должен был уйти. Я сидел во втором ряду и чувствовал себя очень неловко. Я не помню, о чем была проповедь, помню одну песню о том, что под крестом Иисуса я бы благоприимно занял свое место. Я спросил кого-то, а что значит благоприимно? Никто в церкви не мог мне ответить. А вы знаете, что это значит? Что это значит? «Благоприимно» значит «приятно». No. Я не There's знаю, это вы знаете. До yeah. сих yeah. пор без понятия, что бы yeah. это значило. But, uh, uh, возможно, вы и правы. Uh, uh, но как можно приятно занять Jesus, свое место? Под крестом Иисуса я бы благоприимно занял свое место. Yeah. Они yeah. это изменили uh, uh, это, это слово to после, to. во всяком случае, должны But, были. I, I, возможно, там that, uh, была опечатка или что-то вроде того, но они все равно это пели. Еще они пели про фонтан, наполненный кровью. Я буквально представил себе эту картину. Картина «Городской сквер» и такой себе фонтан из трех струй, полный крови, которая клещет из вен Иммануила. Бедняга, кем бы он ни был. И грешники ныряют в эту кровь, теряя там свою грешную запятнанность. Но Иисус хотел, чтобы я там был. Я должен был пройти через все это. Иисус хотел, чтобы я там был. Проповедник встал и в своем неповторимом стиле начал проповедовать о том, что нужно есть тело и пить кровь Христа. Для меня вообще не имело никакого смысла. Во время служения восемь человек, одетых все в черное, промаршировали по центральному проходу. Позже я назвал их группой поддержки этой церкви. Все, что они делали, они делали в ногу, всем своим видом показывали, что настоящий дьякон в этой церкви должен носить черный костюм. Трое из них выстроились с этой стороны стола, лицом к собранию. Странная похоронная церемония. По одному с каждой стороны служители выскользнули из-за кафедры и выстроились прямо здесь. Тут я увидел, что они собираются делать. Они подняли оба покрывала одновременно. И, послушайте, это что-то с чем-то. Вот я попал. Что я увидел? Алюминиевые кастрюли и сковородки. Странные алюминиевые сковородки с крестами на крышках вместо ручек. Затем кто-то встал, и его попросили пробормотать молитву за хлеб. Вслед за этим начали передавать пирожковые тарелки с дном, покрытым сукном. Я сижу во втором ряду, в первом никто не сидел. Я взял эту крошку мацы и съел. Тут я заметил, что все стоят и держат свои кусочки. Я никого не хотел обидеть и сделал вид, что тоже держу свой кусочек. Все служители вернулись на свои места, и все люди в черном получили свои крохи, и проповедник сказал что-то, чтобы все это сделали вместе, и я сделал, тоже ел. Затем другой человек встал и сказал молитву над вином, ну, я хоть что-то смог съесть. В этом вообще была самая странная сковородка. Она была как держатель для пробирок с отверстиями, и в них были вставлены стеклянные наперстки. Теперь я уже знаю, что нужно было взять и держать. Я так и сделал. Пастор сказал только пару слов. Пейте все. Виноградный сок? <смех> Почему всем дали вином, не виноградный сок? Мне 21. Тогда я узнал, что христиане называют виноградный сок вином. Ой, в общем, я был полностью озадачен. Затем они запели «Будьте благословенны узы связывающие». Я сразу почему-то подумал о галстуке, потому что в синагогу не одевали галстук, а всегда одевали кипы, и молитвы и благословения произносили, покрываясь молитвенным покрывалом. Тут все встали и начали выходить. Я стал искать своего любимого парня из группы «Порядка». И говорю ему, «Когда же мы будем принимать причастие?» А он мне, «Так мы же только что это сделали». И я сказал себе то, что никому не говорил, но говорю вам, «У них хватает наглости пригласить тебя на пасхальный банкет Тебе дают крошку мацы, наливают полный наперсток виноградного с сокой, и после этого им хватает наглости шутить о евреях, что они крахоборы. Давайте прервемся.